Давай, мужик, уезжай, пожалуйста. А что это происходит? Почему руками-то играют? Ты в тапчиках будешь, да? Я тебе сейчас свои дам. Yeah. Russo, yeah. Hey. Время 4.56, а я приехал до 5. Работает контора, надо отдать машину, здесь раунд-трип. Отдать один автомобиль, забрать другой. Так, ребят, я надеюсь, она заведется. А, вот так. Вообще без проблем. Короче, отдаем вот этот автомобиль, а забираем комару. Удобно, в одном месте отдаешь, в одном забираешь. Uh yeah, you have a cash or check? Uh check no zel. I gotta you're gonna okay. have you have my car, so you do this. You leave me your information, my secretary Tuesday morning you get a uh Zell. Or this afternoon you get a Zell. Write your information down. You'll have my car. You're not gonna you don't give my car to my pay. Chevy Camaro 950, COP, cash on pick up pick up, cash on pick up. 950, да. Yeah. И 1000 for this Так что... So, total Ты you, должен you, supposed to сейчас. Да. Давай. Хорошо. Come хочешь Okay. Нет, спасибо. хочешь воду? Нет. Я думаю, что я не Да, нет проблем. Да. Yeah, we just are coming, yeah. Okay? Uh, but we need to change contract. You have to change the contract, he said. Because right now cash on delivery, Because the contract is cash on delivery. No, we don't have cash. You we know, don't, we don't have cash here. We don't have money. We're not allowed to keep money in the office. Let's maybe we... you talk to my boss. Yeah, let me talk to the boss. I'll call the boss. I'll work it up. Two, two, Nine, eight, six, Where's that at? Paul. Take yourself a drink. Go ahead. Right here. Beer. Sure. Do you want beer? There's beer in no, no, no, I'm is just a water. No, no, thank <laughs> you. I don't care. <laughs> <yeah. laughs> I understand. Hey, Paul. How you doing? This is a guy in American class. I don't care, sir. I'll tell you what. Uh, I said No problem. Thank you, Paul. I appreciate it. Bye. Yeah, nice guy. Okay. Nice guy. Yeah. Okay, let's give keep... okay. okay. This one, right? Yeah. Okay, okay. okay we'll make a outside, okay? Yeah, yeah. Короче, дед смешной такой, ребят. Короче, заставили меня воду взять. В общем там какая непонятка была по контракту. По контракту. Ключ. Ой, ключ, какой ключ, блин. По контракту бабки он должен заплатить за ту тачку и за эту сразу. И за ту, и за эту. Но он говорит, я типа потом доплачу. Ну, типа я ему верю, но контракт есть контракт, поэтому я должен убедиться. Я позвоню в диспетчер, говорю, а это окей? Он с ним поговорил, да, окей, просто не отдадим эту машину до того момента, пока он все не оплатит. Что, нифига не получается. Че, ребят, ставки ставьте. Сейчас дед придет, заведет. Каким образом? Кнопок, педали никаких нету. Опа, сигнал тоже нету. Это сигнал. Сигнала нет, и это сигнал, ребят. О чем? О том, что сел аккумулятор. Как я могу начать? Да, думаю, да. Окей. Окей. Но... масса движка, которая идет, она отвалилась. Мы ее немножечко назад приложили и заработала. Ну ладно, ничего, отлично. Поехали дальше. Едем грузить вот этот автомобиль на следующий рейс уже. И нужно съездить еще два парша на 9-11 отдать. В общем, и тогда можно уже ехать домой. Но в принципе нормально. Сегодня суббота, завтра воскресенье, выходной, поедем на, хотел сказать, на речку. Речек здесь уже как-то я не наблюдаю. Поэтому остается ехать только на океан. Да, я You see her? Yeah, yeah, yeah. Yeah, I just left Q inside, right? Yes. Oh, okay. Thank you. you. Hello. How are you? Good, how are you? Good. <laughs> Can I have your sign? Uh, yeah. okay. okay, thank you. Okay. Thank see, you. What do you have? Атланта. Атланта. О. Атланта. Атланта, говорит, чё Атланта? Типа, я еду наверное, в Атланта. Я говорю, да, да, в Атланта. Короче, ладно, в Атланту не поедем. Поедем, последнюю тачку отдадим и уже на отдых, ребят, домой. Машина описывалась, смотрите, отчасти, что она дома. Короче, приехали с Артем. Здорово. Приехали играть в футбол. Но я пока, ребят, не умею играть, я просто посмотрю, как это происходит. А потом, быть может, присоединюсь. Чё за вообще мероприятие, расскажи? Футболу Нигма Тулина, Русланова, братарь сборной России, наверное, там многие его знают. И он организовывает такие... Собирает сходку, да. Здесь ребята, кто хочет, участвует. Вот, собственно, здесь я играю. Каждую неделю или когда играете? Как Каждое часто? воскресенье, да. Ты в тапчиках будешь, да? Нет, нет, нет. Я тебе сейчас свои дам. Будто у тебя есть, то есть все серьезно. Каждое воскресенье вы здесь собираетесь, все желающие, то есть даже я могу поиграть, да? да, да а насколько нет. важен уровень, то есть, если я плохо играю, да, меня возьмут? Абсолютно любого. Любого качества уровня. То есть, если я плохо играю, ничего страшного. Нет. Меня возьмут, да? Всех А что, ребята, еще какие есть? Из, из, из ну каких-то кто кто, кто а, может быть сегодня будет молодой футболист из россии по каким-то причинам он покинул территорию нашей страны и вот тоже будет кто такой активный такой футболист вратарь кто такой я не помню не, не да. э, русло да. я номер три ластюп дом бок и что это, с футболистом не помню, с какой команды футболист, но много талантливых ребят. И все вот они у Руслана, здесь бегают. Булицин его. Руслан Нигматурин младший. Ага. Он играет за какую-то команду в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь. Так, ребята, у нас в есть. И дальше, дальше. Все, пойдем туда. Не пойму. Блин, еще погода такая классная, да? Погода как раз, знаете, дождичек немножечко моросит как будто бы, но его нет. И вот это самое, да, приятное? Самое приятное. Блин, прикольно, да, здесь получается, любой человек может, да, организовать свою команду и играть, да? да? Да. Офигенно. Видишь, ты говоришь, мексиканца, да, здесь там еще да, кто-то? Абсолютно. Так что, ребята, я, может быть, тоже посмотрю, но, наверное, она так, так и работает, наверное, ты сначала смотришь, потом тебе начинает это нравится, хочется, тоже поиграть, попробовать, но ну, ты играешь потом, может так, не знаю. Ребята, игра началась, как я вижу, на самом-то деле, небольшие уже профессионалы здесь имеются, так что я зря стеснялся. Он Негматуллин стоит посередине, дает указания, разминается, короче, все по-серьезному, ребята, все по-серьезному, не просто так, поняли? Короче говоря, ребята, Артем у нас в синем фарточке, поэтому выбор очевиден. Так, что это за процесс, что они делают? Не очень понимаю, очень я далек от футбола, поэтому комментировать не удастся вам. Бегают туда-сюда, назад все расстроены идут, туда веселые. Вот и вся игра. А, они таким образом суставы разминают, окей Там тоже группа поддержки у кого-то, семья пришла Короче, ребята, очень такое интересное мероприятие Так что потихонечку с вами все мероприятия в Майами изучим Я слышал еще какие-то всякие квесты бывают, какое-то там сталкерство Еще что-то, еще что-то, так что будем разбираться со всем и вам показывать Ребят, что-то я немножко прикола не понимаю, почему они руками играют. Потом начали руками и ногами. Вот Артем может рассказать. А что это происходит? Почему руками-то играют? Это такой футбол? Разминка пока. Разминается. А я испугался. Я думаю, неужели такой футбол, думаю, странный какой-то. Нет, нет, Тут еще вон Руслан принес большой мяч вот в основном в зале играли Большим мячом, прикинь, неудобно же играть. а, -а, -а. То есть специально разминаться что ли? Да, да. Так, а не очень. Коптер, ребята, летают. Все окей. Он сейчас что? Нингматуль? Нигматуль, Нигма он сейчас типа судья, да? Да. Или что? Вот свинья как раз. А, вот, вот это молод... серьезно? Да, молодец. Вот Руслан. этот парень, да? Угу. А он, он играет, который где-то в Нью-Йорке. Да, да. Окей. Что-то он не похож. Пришла. <laughs> ну да. А вот из ФНЛ кто-то. А, да, ФНЛ это что такое? Футбольная национальная лига. Это у нас в России есть премьер-лига, это самый высший дивизион. А дальше идет дивизион пониже. ФНЛ называется. Ага. Вот вратарь. Зеленых. он там да как раз он оттуда да из россии вот сейчас руслан сказал у него действующий контракт с какой-то командой это в россии да да в россии вау о а чем тогда там не сейчас не тренируется просто отпуск типа момент, да да ага. блин молодцы кто это все организовал это просто круто причем я-то уж точно, ребят, не предзят. Блин, я вообще я даже не играю. Елки-палки, я даже не играю. Красавчики. Все, в следующий раз тоже буду. Видите, как это какой-то пример заразительный оказывается, знаете? Я просто посмотрел, пришел и, блин, тоже хочу теперь в следующий раз поиграть. Так что, кто в Майами, давайте. Давайте на футбольном поле встречаться, чаще. В барах, ресторанах тоже нужно, но чаще все-таки здесь. Договорились? Слушай, а у тебя какие там регалии? Я начал говорить, ребята. Что ты говоришь на Саратской области? Где играл? В Саратовской области я играл. Меня брала команда Алгай. Играть так, как в Новозенск деньги не выделяли. И мне пришлось за Алгай ездить, играть так, как им понравилось, как я играю, и они по пути. В Новозненск брали меня в Саратов играть. Мы стали чемпионом области. Так. С городом. Алга, но в своем городе я, наверное, единственный человек, и дед мой, я тебе рассказываю. Да. Помнишь, который да. в 70-м году выиграл эту область. Угу. Да, вот это? это не приор. Нет, на Бриор на думаешь? Это на Джамика машину похоже. А, ну может быть. Ребята, всем привет. В общем, у меня начинается новый рейс, все отлично, хорошее настроение, отдохнувший. Поедем снова в Чикаго и обратно, начинаем потихонечку собирать машину. В общем, ребята, знаете, какая история. Привет, Джама. Привет. Здорово. Я хотел сказать, что мне завтра надо нужно ехать в Нейплс. Поэтому сегодня я еще остаюсь в Майами. А завтра уже с утра и Джама уезжает на работу. И Артем, и я, и все мы едем. А сегодня, пока едем на пляж, вот так вот до обеда я несколько машин собрал, и сейчас едем плавать. у нас что за месяц вообще? Сентябрь очень жарко, вода прямо теплая короче, кто едет отдыхать приезжайте. в октябре, в ноябре наверное, и тогда будет вам счастье, потому что сейчас пока вот даже время 5 часов вечера сейчас прямо конкретно жарко будем встречать закат Че Джам скажешь? Че? Как ты вообще? Прекрасная водичка мокрая. Конкретная, И... да? Полочная. Выйдет, опять да, да, да. А ты что скажешь? Я зиму так не ждал, я Жень. Скажу. Да, зиму, зиму хочется зиму уже, не реально. Не хочется. Да, хочется. Ой, да. Наели ты борщица. Кто-то солян. Борщевича, да? Да. Кто-то там салатиков, мимозы. Старая вспомню. Здесь рядом в Голливуде есть кафе, называется Гурме, да? Сделаем рекламу. В Европе, готовят. Почему нет? Сейчас у них наплыв <свят> сразу после ролика, у них там, скорее всего. <свят> <свят> и все, и покушали, как говорится, своей. Отечественной, да? А, и все, и Кайфуем, идем дальше, ребят. Туда чуть прогулялись, назад идем, поплавали, идем дальше. Я вот коптер завел, показываю. они а, кстати, кстати, Жень, ты помнишь там? А, не, мы туда не дошли, по-моему, да? Там была зона, где а, а, ну, диски без without... аут, да, да, без самтинг, без всего. И нижняя, и да. Короче, каждый найдет себе, что по кайфу, место О. правильно? Правильно. Никаких там камер, просто такая загородочка маленькая, да. все, и написано просто. И кайфует народ. Дальше уже на вашу усмотрение. Да. Ребят, приехал отдать BMW X6, точнее M6, еще с прошлого рейса. Со мной катается. Некогда был скинуть, в трейлере лежал, пока я отдыхал. Так. Hello, good how are you? Okay. Right. Yeah, thank you. Oh, так, ребят, теперь загоняем вот этот автомобиль, его, к сожалению, каждый раз придется выгонять, загонять, потому что высокий может стоять только на жопе. Немножко я приболел, что-то я перекупался, жарко на улице, потом под кондер зашел, было холодно, ну, в общем, чуть-чуть горло -чуть. болит, насморк, нос заложен. Ну ладно, справимся, я дома. Давай, мужик, уезжай, пожалуйста мне надо ехать. Поехали, еще три машинки соберем и можно выезжать. Мне диспетчер уже оттуда. Я еще не доехал до Чикаго, а мне уже оттуда он набрал машину. Представляете? Работы очень много. Я даже не знаю, когда трейлер продавать, потому что если я сейчас продам, то я останусь сам на какое-то время без работы, а работы очень много. И хочется работать и отдыхать и все. Ну, не знаю, посмотрим. Я пока ролик тот еще не выложил, в котором я продаю. Посмотрим, сколько желающих, кто хочет взять. Хотелось бы, чтобы кто-то из вас купил подписчиков, тех, кто может быть, работает на драйвене или на степдеке, неважно, на чем, хочет перейти на кархоллер, вот отличный вариант, а я как продам, буду смотреть себе что-то, ну, я уже, честно говоря, так присматриваю, в принципе, купить всегда легче, чем продать, правильно? Там главное купить, а с деньгами ты уже ходишь, хозяин-барин, выбираешь, ну, в общем, буду что-то убирать, как только продам, чтобы время много не терять, надо сразу выходить на работу, потому что время для отдыха закончилось, а теперь время для работы. Ладно, погнали, хватит болтать, время для работы, а сам да. сижу, болтаю. Ребята, ну и погода, посмотрите, какой ливень пошел. И главное, просвета не видать, совсем темно стало, хотя время обед. Как-то мне сейчас нужно загрузить автомобиль, нужно, наверное, дождевичок. А еще, учитывая, что я болею, это, конечно, катастрофа для меня. Но и стоять на месте я не могу, надо грузиться, и тогда уже, когда последний автомобиль заберу в Орландо через полтора часа, тогда уже можно короткий день устроить себе. А сейчас я бросить работу пока не могу, нужно сегодня все тачки забрать. Ливень, ребят, так и шпарит. Я уже успел покушать. В общем, я забрал такой Макларен. Сейчас каким-то образом мне нужно его погрузить. А учитывая, что мне нужно выгрузить один автомобиль перед этим, я, конечно, промокну весь с головы до ног. Но ничего страшного, я думаю, что просто переоденусь и пойду дальше. Что делать? И в такую погоду нужно работать. Учитывая, что здесь такой трафик очень большой, видите, сколько автомобилей? середине дороги не лучшая идея, конечно, грузиться, но просто больше негде. У них парковки никакой нет, поэтому как-то придется справляться. Ну хоть пошевелить. Офигеть, да, ребят? Что за птица такая с красным хохолком? Вообще не боятся. Вот это классно. Вот что значит. Никто на них не охотится, не убивает. Опасности от человека они не видят. Ребята, забираю крайний автомобиль. Шестой Chevrolet Корвет 2023 года. Представляете, менеджер уже ушел с работы. Время 6, а он до 5. Короче, он сказал, что ключи оставил на ресепшн. Понять, спросим. Ребята, вот этот корвер 23-го года я забираю. Подогнали, загоняем.